you you like ya we lost fluffy ушки Не себе. Ебать! Подлетела и вытянула эту хуйню, заебала. The rising piece ok. Are you doing a rune? Yes I get awesome. Блять! Неба нашу. и в тебя прям. <соценно> Ай, блядь. Уау, дорогое дело. <свист> <свист> Бля, он еще делает-то хуйня? <свес> Хуя, он по два раза, так же Хорошо, что он, блядь, туда не попадает. Вообще плюс. <свес> and mm -hmm. Ой. Аху. Аху. Ох ты ты дрянь, дрянь, дрянь, ты нахуй, блядь! oh was that pretty too much difference in the sea money Twitter Suka zima! Zuka zima! adooooooooom ADOOOOOOOOOOOOOOOOOM yeah. nah, pretty Пу, я ся на доставлю. Куя, меня, чувать. children х <клых> <клых> <клых>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 Блин, вот такое вот дерьмо, блин, ты вообще хрень, просто херовная хрень, блин, была. Есть. А -а -а, да, блин, дерьмо. Самая херня, которая вообще невозможно было пройти, теперь пройдено. Есть, есть, есть, есть. Отлично, блин. Говно, блин, просто дерьмо, просто дерьмо yes, ес! yes. yes, yes. Uh, увидимся с вами, друзья, в следующих сериях. Теперь продолжение Боша, ждите на канале. Наконец-то я победил это говнище, этого синего пацана. Uh, блин! Знали бы вы сколько мне часов это стоило. Не, в принципе, это не так много заняло часов, на самом деле так где-то так же, как с Соником где-то, может часов 9. То есть я еще пару деньков предыдущих играл, вне стримов, и где-то так потренировался, не знаю, часов, ну, один день три часа, второй день три часа, и вот этот вот день, получается, да, где-то тоже около трех часов вышло. Так, сейчас получается, да, да, около трех часов, получается, 9 часов, 9 часов я потратил на это говно. 9 часов, 9! Но все, не прошел даром. Ништяк, все. Yes. Yes. <свят> все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых видео новых. Вот этот вот уровень будем в следующем, на следующем стриме, короче, проходить. Это, получается, уже восьмой уровень. Охренеть, охренеть. Я победил это говно. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Отлично.